С утра, с утра. А что мы делали с утра? Левый-левый, да. А так Да, ну, да-да-да да? Надо да, да, да. Да? Да, попробовать. <рапрошу> далеко сколько, видишь? Смотри, ты вот здесь оказался. Ты оп сюда чуть-чуть. Там в воздухе должен ударить, первый удар. В воздухе отскок. та туда. Прямо та там обеими ножками. А? Да? Так и интереснее. Так Давай медленно. медленно. Прыгнул. Нет. Ты опять начинаешь бегать. Прыгни в воздухе ударь. В... А что ты остановился? В воздухе ударь. Атака была в воздухе. Алин, ты останавливаешь. Фу. Покажи. Ну. Но вперед, Оп. О! пошел. та та -тан, тан туда. И свалишься. Не торопись руками. Медленно покажи мне вот это вот. Та-тан и прыгну. Медленно. Левый-левый справа. Ну а чего не стоит? Еще раз. Левый, левый. Во. Посмотри, вот не, здесь нельзя крутиться. Не надо здесь крутиться. Ты именно разгоняешь себя, это другое... Это не вот это движение. Это нет. Это не, не такое что -то. Раз, два, три. Это более скоростное движение. Это выход на третий удар. Та-та-дам! Вот ты как бы не забирая руку. Та-да-дам! -та туда пробиваешь. Сразу. Хорошо? Покажи мне лево, лево, справа. Как ты будешь? <смех> смотри в лапу, а ты мне в бороду смотри. Ты мне в бороду и ударил, а? Давай. А. Во. Т Туда прямо, вот такой. Да, Та да, да, вот такой вот держать, да? Во. Вот сюда. Оп. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, пошел с первого, так и вызвал. Оп! Чем начал ускоряться? Руки. Руками, правильно. Вот ты раскатать себя должен. Та-та-та-тан. Та-тан. -та вот. Чуть-чуть освобождаешь. Без тела. А сам плечами, туда. только не вот это движение. Смотри. Раз, два, та-тан. Вот у тебя вот само ударное движение идет. Ты как бы ногой, ногой, ногой. Право продеваешь. Давай. Во! Браво. Смотри, как четко ватнулись руки, да? Оп. Видишь, опять не ушел чуть-чуть. Тан. Оп, чуть да, поймать заднюю ногу. Поймать массу чуть на заднюю ножку. Да, оп. да, да, да. Крути. Да, взрыв. Еще раз, давай быстрее, быстрее на ногах. Та-тан. Вот левый, левый, справа, он короткий будет. Та-та-тан. Очень коротко, но будет очень резко. Давай. Быстрее, еще, короче, ногами. Резче ногами. Оп. Во! Оп. Стряхни руку. Встряхни, встряхни плечи. Еще раз. Оп. Ноги остановились. Да. Третье движение. Оп! Во-во-во! Туда бедро. Оп! Паузы не должно быть. Раз-два! Оп! Сюда чуть-чуть. Давай, сделай мне это. Во! Давай! Вот это! Вот это поймал? Еще раз. Нет, нет, не руки на себя, а в себя как бы втянуть. да Поймать правую ногу под себя. Оп. Во. Вот здесь, да. Раз. Оп, ты разгоняешься. Тан-тан. Как бы с задней ноги. Еще раз. Не поймал себя. Торопишься. Первое движение. Где? Выброс. Так. Оп. Та-та-тан. Во! Пойдем. Молодец. Время! почтальон, Алексей Нет, это немножко, это не классический почтальон, так называемый, который там заряжается, что? Там идет та же, что идет первый удар при левой, левой рукой. Он идет как бы сближение дистанции. Та-та-да. Это мое понимание. Ну, а бить как бы двойка идет. Раз, раз, два. А может быть и это классический почтальон, кстати. Левый, левый, справа, да? Ту-ту-ту. А может быть, на самом деле, вот это классический почтальон. Что да, точно. А вот это, это как раз а, сближение на, на двойке, да, то есть та-та-тан. Точно. Вот это классический почтальон. А это уже с дальней дистанции, сокращение дистанции повторным. Да, первым. Раз, раз, два, точно, заряжание на двойку. А это классический, по был. Та-та-та! Вот здесь поймай главное себя немножко, массу инерции дернуть, в воздухе выкинуть, раз-два, отскок, и та та та Да, сразу пробить. Да, точно. Все удары, а? Все удары, кроме правого, на правой ноге. Ну тогда как бы раз-два, та-тан, разгоняешь себя, да. Я сокращаю переднюю ногу передним кулаком, чтобы вот тут не повести. Сокращаю дистанцию, получается, нога-рука. И заряжаю правым. Правую заряжаю, получается, двумя э, действиями. Два раза инерция, да, Олим? Та-ноп. Та-тан. Но не вот так. Все равно туда-туда. Уже задолбил противника. Раз, оп, та-та-та. И разогнать здесь, да? Здорово. Молодец, хорошо получилось. Все, ребят, время.